Скоро уж из ласточек колдуньи молодость Простимся накануне Постоим с тобой на ветру Смуглая моя утешь сестру Полыхни малиновой юбкой, Молодость моя, Моя голубка смуглая, Разор моей души, Молодость моя, Утешь, сплеши, Полосни лазуревую шалью, Шалая моя, Пошалевали досы-то с тобой, Сплеши, ошпарь, золото мое, Прощай, янтарь, Неспроста руки твоей касаюсь, Как с любовником с тобою прощаюсь, Вырванная из грудных глубин, Молодость моя, Иди к другим.